Приветствую вас, дорогие подписчики канала «Ты хочешь стать миллионером?». Продолжаем знакомиться с миллиардерами, от бизнеса которых зависит благосостояние миллионов тружеников России, которые работают на принадлежащих им предприятиях и таким образом формируют ВВП нашей страны. Следующий в списке российских миллиардеров, по данным Forbes, Олег Перов Вагит Юсуфович. Вагит Алекперов родился 1 сентября 1950 года в поселке Степан Разин, недалеко от Баку, Азербайджанской ССР, в семье нефтяника и был пятым ребенком в семье. Его отец Юсуф Кирбалаевич Алекперов, ветеран Великой Отечественной войны, работник исполкома под национальности азербайджанец, а его мама Татьяна Федоровна Бочарова, русская казачка. Отец умер в 1953 году, когда Вагиту было всего три года, и поэтому мать воспитывала детей одна. Выбиваясь из сил, мать бралась за любую работу, ведь русской женщине в Азербайджане было не очень-то легко. Сын помогал ей как мог. В Каспийском море он ставил переметы, в которые попадало много рыбы, ну и про школу будущий олигарх не забывал. Отличался старанием и усидчивостью. Старшая сестра Вагита Зулейха стала работать на местной нефтяной скважине. Видя, как хорошо зарабатывают нефтяники, с которыми она вместе работала, уже тогда Вагит выбрал, чем будет заниматься. Он твердо решил, что станет нефтяником. После школы будущий миллиардер поступил на вечернее отделение Азербайджанского института нефтехимии имени Азизбекова и в 1974 году получил диплом по специальности Горный инженер по технологии комплексной механизации разработки нефтяных и газовых месторождений. Обучаясь в институте, уже с 1972 по 1974 год Вагит Эликпер уже работал оператором по добыче нефти и газа производственного объединения Каспоморнефть. В период с 1974 по 1979 годы работал старшим инженер-технологом районной инженерно-технологической службы номер 2, начальником смены, мастером по добыче нефти и газа, старшим инженером, заместителем начальником нефтепромысла НГДУ имени Серебровского ПО Касм нефть. В дальнейшем трудился на различных руководящих должностях в нефтедобывающей промышленности. 1979 год. Старший инженер нефтепромысла номер 2 НГДУ Федоровскнефть, ПО Сургутнефтегаз, Глав Тюменнефтегаза, Министерство нефтяной промышленности СССР, город Сургут Тюменской области. Член КПСС. 80-81 год. Начальник Центральной инженерно-технологической службы НГДУ Холмогорнефть. ПО «Сургутнефтегаз», поселок Ноябрьск, Пуровского района, Тюменской области. 1981-1983 годы. Главный инженер, заместитель начальника НГДУ «Лянторнефть», ПО «Сургутнефтегаз», поселок «Лянтор» Сургутского района, Тюменской области. 1983-1985 годы. Начальник НГДУ «ПОФнефть». ПО Сургутнефтегаз, город Кагалым, Сургутского района Тюменской области. 1985 по 87 годы. Первый заместитель генерального директора ПО Башнефть по Западной Сибири Министерства нефтяной промышленности СССР, город Кагалым. 1987 по годы. Генеральный директор ПО Кагалым Нефтегаз, глав Тюмен нефтегаза, город Кагалым. 1990 по 91 год заместитель министра нефтяной и газовой промышленности ссср 1991 по год первый заместитель министра нефтяной и газовой промышленности ссср 1992 по 93 годы президент нефтяного концерта лукойл с 2007 года учредитель фонда региональных социальных программ наше будущее с 2010 года член Совета фонда «Сколково». В 1995 году Олег Перов был избран председателем Совета директоров Банка «Империал». В том же году он был включен в состав коллегии Министерства топлива и энергетики. Глава Лукойла развил в Белоруссии крупный бизнес. У него в собственности один из крупнейших частных нефтетрейдеров, занимающийся поставкой нефти, ее переработкой и экспортом крупнейшая частная сеть АЗС, а также совместное предприятие по производству моторных присадок на Новополоцком нафтане. Состояние и позиция в рейтинге Forbes. По данным журнала Forbes, личное состояние Элик 1 на 1996 год составляло 3,7 миллиарда долларов. Впервые размер заработной платы ЛИК-1 официально был обнародован в 2002 году в связи с предстоящим размещением АДС на госпакет акций компании. На тот момент, согласно пятилетнему контракту, зарплата президента Лукойла составляла полтора миллиона в год плюс ежегодный бонус 3,3 миллиона. Это 150% от зарплаты. Согласно рейтингу журнала Forbes, опубликованному в марте 2009 года, состояние Лик-1 достигло 17,8 миллиардов долларов. Он занял 27 место в мировом рейтинге самых богатых людей. По данным на 16 февраля 2012 года Олег Первого занимал пятую позицию в списке самых богатых россиян с состоянием в 10,6 миллиарда долларов. В 2015 году в списке Forbes занял шестое место с состоянием 12,2 миллиарда долларов. В 2016 году объем активов уменьшился до 8,9 миллиардов долларов, что отнесло предпринимателя на девятую строчку рейтинга Forbes в России и 124 в мире. В 2017 году Аликперов снова попадает в сотню Форб, заняв 74 место в мире и шестое в России с капиталом 14,5 миллиардов долларов. В 2018 году, согласно рейтингу Forbes 200 богатейших бизнесменов 2018 года, Вагит Аликперов занял 4 место с состоянием в 16,4 миллиарда долларов. Согласно составленному Forbes рейтингу 100 самых влиятельных чиновников бизнесменов, топ-менеджеров и силовиков Олег Перов занимает десятую позицию. В январе 2019 года появилась информация о том, что Вагит Олег Перов является фактическим владельцем футбольного клуба «Спартак Москва», его доля в акциях клуба равна 36,7%, в то время как официальный владелец «Спартака» Леонид Федун имеет только 32,7% акций. Аликперову принадлежит всего 26% акций компании «Лукойл» по оценке Forbes. Его общественная деятельность. Вагит Аликперов получил премию «Импульс добра» в области социального предпринимательства в 2016 году. Вагит Аликперов ведет обширную общественную благотворительную деятельность. Его главное детище в этой области – фонд региональных социальных программ «Наше будущее». Основан в 2007 году и с тех пор активно продвигает и поддерживает социальное предпринимательство России. Также Вагит Аликперов входит в совет фонда Сколково и является основателем ряда других благотворительных организаций. В октябре 2015 года в восстановленном особняке Зиновьевых-Юсуповых в Большом Афанасьевом переулке состоялось открытие общедоступного частного музея Международного нумизматического клуба, основанного Вагитом Аликперовым. В музее выставляется личная нумизматическая коллекция Олигперова, а также монеты из других частных коллекций и государственных собраний. Вагит Олигперов неоднократно публично заявлял и подтверждал, что согласно составленному завещанию, принадлежащему пакет акций Лукойла более 20% акций компании, будет передан специально созданный благотворительный фонд «Его научная деятельность». Уже будучи главой Лукоила, Гит Олег Перов защитил диссертацию на тему формирования условий и обеспечения устойчивого развития вертикально интегрированных нефтяных компаний, на примере возглавляемого им предприятия. И в 1998 получил степень доктора экономических наук. В том же году были опубликованы две его книги. В 2014 году Олег Перов был удостоен звания почетный профессор Волгоградского государственного университета. Также Олег Перов является действительным членом Российской академии естественных наук. Его награды. Награждение орденом за заслуги перед отечеством 2 степени 31 июля 2014 года. Орден за заслуги перед отечеством 2 степени 2014 год за большой вклад в социально-экономическое развитие России. Орден за заслуги перед отечеством 3 степени 2010 год за большой вклад в развитии нефтегазового комплекса и многолетний добросовестный труд. Орден за заслуги перед Отечественным 4 степени 2005 год. Орден дружбы 1995 год. Орден знак почета 1986 год. Медаль за освоение в развития нефтегазового комплекса Западной Сибири. Орден слава 2000 Азербайджан за заслуги в развитии экономических связей между Азербайджаном и Российской Федерацией. Орден «Мадарский всадник» первой степени 2006 год Болгария. Орден «Достык» второй степени Казахстан 2010 год. Орден «Дружбы народов Беларуси 1 сентября 2010 года за значительный вклад в развитие белорусско-российского торгово-экономического сотрудничества и содействие интеграционным процессам. Дважды лауреат премии правительства Российской Федерации. Благодарность президента Российской Федерации 2017 года за заслуги в развитии предпринимательства, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу. Орден преподобного Сергия Радонежского, 1, 2 и 3 степеней Русская Православная Церковь. Орден святого благоверного князя Данила Московского, 2 и 3 степеней Русская Православная Церковь. Лауреат национальной премии «Бизнес репутации» Дарин Российской Академии Бизнеса и Предпринимательства в 2001 году. Орден Дустлик, Узбекистан, 2018 год. О его личной жизни известно немного. Вагит Олег женат, супруга Лариса Викторовна Олег Перв, В 1990 году у них родился сын Юсуф окончивший в 2012 году РГУ нефти и газы имени Губкина по специальности разработка и эксплуатация нефтяных месторождений. В свободное время предпочитает общаться с друзьями, путешествовать, играть в теннис, отдыхать предпочитает в Крыму. Хобби Вагита Олег Первого нумизматика. Существование коллекции было подтверждено в октябре 2015 года, точный состав ее неизвестен. Но то, что она входит в тройку крупнейших частных собраний в России, это факт. По данным Forbes, в частном музее нумизматики Олег Первого выставлены более 700 монет, что составляет около четверти от всей коллекции. В основном ее составляют золотые монеты от античности до современной России, некоторое количество серебряных монет, а также несколько платиновых монет Российской империи. Весной 2016 года в средствах массовой информации активно обсуждалась появившаяся информация о покупке вагитом или первом виноградников в Крыму, вскоре после присоединения полуострова к России. Компания «Алиас», предположительно аффилированная с миллиардером, купила 36 гектар бывших виноградников «Массандри». При этом за участок по условиям продажи, предназначенный исключительно для выращивания винограда, было заплачено в несколько раз больше его рыночной стоимости. В связи с этим высказывались опасения, что новый владелец может заняться застройкой этих земель, а виноградники уничтожить. В настоящий момент компания Олег 1» является второй в РФ по объемам суммарной выручки, уступает только ОАО Газпром. Представительство компании работает в России, Беларуси, Украине, Азербайджане, а также в Болгарии, США и многих других государствах мира. Помимо этого Вагит Юсуфович активно работает с белорусскими нефтеперерабатывающими компаниями, вместе с новополоцкой компанией «Нафтан», предприниматель занимается выпуском моторных присадок. Со своей женой Ларисой Викторовной Вагит вместе уже много лет. По словам Вагита Олегперов, он всегда стремится проводить все свое свободное время в кругу семьи. Вместе они часто путешествуют, любимым местом отдыха для их семьи является полуостров Крым. Именно поэтому он и выкупил там 36 гектаров земли. Если бизнес-история Вагита Олег Первого натолкнула вас на мысль, что нужно заниматься добычей нефти, чтобы стать таким же миллиардером, то ставьте лайк. Если вам не нравится добыча нефти, то тогда подписывайтесь на канал «Ты хочешь стать миллионером» и следите за новыми рецептами от миллиардеров, которые уже прошли этой дорогой и делятся своим маршрутом миллиону с вами